Я хочу вам сказать, дело в том, что выбирать-то нам не приходится. Нам все равно придется эту жизнь прожить от самого начала и до самого ее конца. Поэтому человек может либо бороться, либо смириться. Выбирайте для себя, радуйтесь. Также хотелось бы сказать об ошибках. А вы знаете, что в случае, если человек критикует, злится, он себя скверняет и себя проклинает. Это и есть ваши проклятия. Чем больше вы критикуете, ругаетесь, нервничаете, обзываете кого-то, тем больше вы себя проклинаете. А вот если вы чем-то восхищены, удивлены, радуетесь чему-то, вы себя благословляете. Именно поэтому старайтесь знать, что все равно все изменится. Восхищайтесь, удивляйтесь, меньше критикуйте и все в жизни выровняется.